А Аввакодеры, с вами Кодик, и это прохождение Call of Duty, Black Ops, Cold War, вторая часть. Итак, в прошлой серии мы прошли три миссии, а, значит, вот теперь четвертая, мы ее только начали, да? Икс, что ли? Да, подтвердить. А, давайте посмотрим, что тут будет. Да. Как там упражнение с памятью? Ну, Адлер считает, хорошо. Удалось вспомнить один документ из Вьетнама. Белл заканчивает расшифровку. Что-то полезное нашли? Несколько имен, зацепки. Парк пробьет их по своим каналам. Времени мало. Команда знает о нашем провале в Берлине. Нет, но если с этим связано одно из имен, то скоро узнает. Ты этого не допустишь, Хадсон. Просто не говорим ничего лишнего. Для меня это не проблема. Так, окей okay. мы закончили анализ имен из донанга mm -hmm. одно из них заслуживает особого внимания антон волков нелегальный торговец оружием из восточного берлина его связь с персеем стала для нас сюрпризом нам приказано захватить или уничтожить Волкова. если уж мы не можем добраться до персея займемся его людьми Лишим его ресурсов и заставим выйти из тени Мейсон и Вудс все еще работают в Киеве. Считай, что Волков у нас в руках. Собирайся и на выход. Какая следующая миссия? А, вот, все, следующее задание. Э, начинаем операцию. Поехали. Волков главарь банды, перешедший в Восточный Берлин после строительства Стены в 61-м. У этого бандита есть связи и в Европе, и в обеих Америках. Его ликвидация ударит не только по Турсии, но и по мировой преступности. Крупная рыба. А вот и наша рыбка. Франц Краус. По данным ми это один из связных Волкова. У них назначена встреча завтра ночью. Мы попадем в Восточный Берлин через метро. На закрытой станции к западу от стены есть нужная точка входа. Проследим, как Краус войдет в город. Как только Волков объявится, берем. Живым или мертвым. Что это за звуки происходнее? Стена над нами. Мы в Восточном Берлине. Готовься. Это что? Это метро? Интересно. Так, ну вон наш Чел сидит, курит сигару Адлер, сзади чисто, можно выходить Так, ладно, идем Как поезд сбавит ход, мы с тобой прыгаем в смысле, а, прыгаем? Класс. Мне страшно Вы едете дальше Мы вдвоем ищем Краус Так, поезд замедляется Начали Ну, стартуем Поехали Прыгаем Так, с заброшенной станцией патрулируем полиция ГДР Впереди патруль Укрыться от него за поезд. А, а патруль слепой, да? Движение на платформе. Я вообще только что с другом разговаривал в вайбере, пока крутилась эта сцена. Кого? Здесь. Ну, полезли? Эй, Черт. что происходит? Играй. Я работаю... Метод. Разрешите показать документы. Запретная зона. Лечь на землю. Вы арестованы. Стоп, стоп, стоп. Успокойтесь. Уверен мы что-нибудь? Давай, что за... Вот это я понимаю. Вот это реально круто. Следы. Вот это весело было только. Же. Ой. Ладно, пофиг. Осторожно, прожектор. Я бегу только за тобой, чтобы не было перезапусков. Да, уже не знаю долг в охране. Нифига себе, это красиво, что такое? Лин, да куда ты бегаешь постоянно? я уже. Следи за КПП. Краус может пройти в любой момент. Сфотографируй Крауса. Слушай, легко сказать сфотографируй. Черт, охрана строже, чем обычно. Если задержится, опоздает на встречу. Ты Краус. Отлично, это он. Это Краус. Ну, все, сфоткали. Два раза даже. За мной. Интересный такой портативный фотоаппарат. 80-е годы. Zoom 10X было не проблема, да. Угу. За столиком, за моим правым плечом Очень интересное прослушиванное устройство что он сам, но полагаю, вряд ли больше дня. Краус был в штазе, пусть его миловидная внешность вас не обманывает. Это убийца. Моего информатора взяли при случайной проверке в двух кварталах отсюда. Теперь Штази перевернут тут все. Понятно. Ну что. Попрошу вас об услуге. Под пытками он быстро сломается. Надо его спасти. Или убрать. Его держат здесь. Ага. Так, ну ладно. Данкишен. Данкишен. Всё. Бэл, Пошли. Белл, Ваня, кажется, входит Волков. Это Волков? А где Волков? Это мой волковод. Отправляйся домой и жди нашего звонка. С хвостом разберемся. Новое время и место. Бел, проблема. Вошли двое агентов в штате. Быстро уходи. А что такое? Идите в туалет. Я их задержу. Туалет. Группа, новый план. Встречаемся у квартиры Крауса. Вот Он это да. Кто ко мне ломит? А, ой, я тупой. Всё. А, ну это я знаю, да-да-да. Мне понадобится время. Спасибо. А... Интересный геймплей за замка. Тут повсюду штази. Ты я знаю. Осторожнее. У нас и так Ой, привет проблем. Откуда он тут взялся? Да, да, да, да У меня все плохо На этот раз я точно должен успеть Все, все, я здесь Здорово Офигеть Парк в магазине электроники Через дорогу от дома Крауза в то время уже магазин электронический был, что там продавали. 13-й да. вот и да. Пару минут назад к дому Крауса подъехала машина, но я так и... Минутку. Краусу позвонили. Так. Пэл, ищи Крауса. Ты, ты прикалываешься? А? Он твой краул сидит Осторожненько А, ну вы как всегда будете тут сидеть, да? А на меня будут абсолютно все пялиться Агенты проверяют всех. Там. Бэл, я Очень классная масса Попробую ее найти Краус или его жена это провал? Да мне пофиг. Куда Если мне наверх? Что, жену можно усыпить. Но сам Краус должен пойти навстречу. Звоню Краусу. Готовься входить. Уф, а как этот? О, получилось. Танчик. Осторожно, жена выходит из кухни, она проспит несколько часов. Припись тут. Все положить. Спи, мою радостью с ним. Иди нахер, пожалуйста, со своим чемоданчиком. Это не я. Я тебя не вижу. Я нашел эту дерьмо. Блин. Белл, чемоданчик у тебя? Аааа. что это говорит? А я этот чемоданчик забрал, чтобы уходить. Помогите! Не понял. Воу? А, вот так вот все закончится, да? Эм, интересная концовка. Я только что 20 минут искал этот гребаный чемоданчик. Я, я, не знаю, что у него но я И это серьезно Ну, так понял, нас ты в плен взяли, взяли да. Скажешь, персо, Интересненько. Грета Келлер у нас. Тоже. Ее сдал ее собственный коллега. Бесхребетное дерьмо. Извини, Грета. КГП хорошо платит. А, наконец-то. обещал награду твою голову. И что ты мне сделаешь? Вот именно. Иди куда подальше. Вы чё что задушить хотите? Легко отделалась. А вы ее уже задушили? Um... Да, все очень серьезно. Конечно, в своем. А ты меня Что не будешь убивать, братан, я тебе надо. Конечно. Ты да? Это кто вот там вот сверху? Это кто за нами наблюдает? Братан, Что испугались? что-нибудь дадите сделать? Не волнуйтесь, наши, как всегда, всех завалили. Кто? Это кто? Окей, поехали. Привет. О, вот это я понимаю, прицел нормально. Один подручный персей. Ну да, то, что он живой он Ну, ничего страшного Пригодился Ми -6. Всем не угодишь Пора валить из Восточного Берлина Ого Во -во. Блин, офигеть Так Сведения Это всего лишь одна миссия Да, я просто ее очень долго пострадала В Берлине Персей получил атомную бомбу Мы не можем быть уверены Она у него, это точно в документах Волкова мы нашли зашифрованные координаты безлюдная местность на территории украинской ССР. Вот что обнаружил Blackbird. Я хочу знать обо всем, что происходит в здании. Нужна помощь остальных. Я вызвал Вудса и Мейсона из Гиба. Белл, пойдешь туда с Вудсом. Мы с Мейсоном останемся ждать эвакуации. Парк, на тебе связь. Мы не знаем их состав и уровень подготовки. Бою действуйте на свое усмотрение. Пришло время заглянуть за железный занавес. Красный свет, зеленый свет. Интересное название. Так, в темноте я ее люблю. Принято парк. Будь на связи. А почему это похоже на начало Modern Warfare 2019? Вот это монстр. Там может оказаться много интересного. Ого! Сфотографируй. Покажем удалить. Вот это вот фоткать, да? Точно. Пора испачкать руки. Часовые сверху и снизу. Выбирай себе цель. Где? Ага. Он тупой? Узыка Ты чё? Тупое. А этот дурак стрелять не подумал, нет? Ты сказал, выбирай себе цель. Я думал, ты второго убьешь. Вот тупой. А. Увидишь что-то важное, фотографируй, карты, чертежи, все, что найдешь. Да-да, обязательно. Смотри, в оба. что такое? Ага. Зламываем замок. О, получилось. Ищи Как всегда, я остался, а тут чувак нами командует. Ну что это за.. Теперь он с нами пойдет. Там ничего нет. Вот что ты обыскиваешь одно и то же? Это... вы так обыскиваете, как будто до вас каждый день приходит посторонние. Иди нафиг, пожалуйста. Я сюда добрался, это уже хорошо. А, значит, эти батареи сейчас проезжают. Ее Че кто-то сидит курит, тут тебе нефиг делать, братан. Он слепой, это хорошо. А, Посторонний. Спасибо. Влеченье, о! Я же говорил, что вы Ты не умираешь себе, о! Не Спасибо. Это твое? Что? А, ну да. Внизу охрана. Спускаюсь вниз и атакую по твоей команде. Где ты? А. Ага. Ладно, я готов. Ну шо, пацаны, дабл -кил? Главное... Всё, что, пацаны, дабл-килл. Все чисто. Идем дальше. Ага, все чисто. Приготовиться. За этой дверью может быть целая толпа коми. Ну... Идой. Ничего, мы все равно победим. Я побежду. Чтоб ни слова, Белл. <смех> Черт, <смех> это что вообще? Здесь тренируется спецназ. Все как у нас в Америке. Ага. Сфотографируй, Бел. Ну да, да. Я и тебе что, блогер или шо Устроим им учение в боевых условиях. осколочная Осколочные, да. Я возьму пригодятся. Ого, красивый тут я пишу Оу. Ч ⁇ серьезный парень. тебе. я думал, это наш! Ого. Ага. У этих джиггенов -а вообще брони нету. Терьмо какое-то. Привет! Твою мать, уходите. Мои сыны Адлер вас заберут. Она в ярости. Похоже на то, верно? Ммм. Mm -hmm. О, классная вещь. Джекпот. Центральный компьютер. Посмотрим, что задумали эти красные. Белл, давай к терминалу. Проверь, что там. Там карточка какой-то уродины. Может, имя подружки? Неплохо. Серьезно? Пароль в Сочи? Ага. Ты подтвердилась. Бомба проекта Зеленый свет. Наша бомба. Если это всплывет. Я хочу убедиться в твоей надежности, Свисток прозвучал. Мяч в игре. Хас. Объект узнает правду. Тебя так волнует, правда? Меня волнует контроль над объектом. Если мы не сможем контролировать объект, мы его уберем. Вот и все. Хатсон. Беру распечатку. Полный бред. Так реально полный бред. Сиев вверился в ядерную программу ЦРУ под кодовым названием Зеленый Свет, которой руководил Хатсон. Ой, я тоже то самое хотел сделать. Хатсон об этом знал. Черт, пора сваливать. Ха, клавиатура игровая. Оу-оу-оу-оу! о, оу, о! Оу, оу. Тань, тань, таня, таня не, та не, не верит. Так, посмотрим. Зажигание руля передачи. Вот. Погнали! О. -о, -о. <смех> Блин, вот тут походу в, в этой части с Ага. <смех> это да. Ладно, я думаю, на этом можно закончить вторую часть прохождения. Было очень интересно, особенно под конец. Спасибо всем, кто посмотрели это видео. Ждите в следующей части. С вами был мистер Кодик. Всем удачи, адиос.